Ты искупил мир от греха И дал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все, Отец, благодарим И превозносим Слава Тебе и величие, Слава веках и народа, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величие, Слава веках и народа, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Ты открываешь новый мир Любви, надежды, чистоты. С Тобой нетрудно мне идти, Ведь Ты со мною. Любовь Твоя меня хранит. Дает мне радость и покой, И потому сердца людей Полны полною. Слава Тебе величие, Слава векам и народа, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе Безгранична, милостая во все роли.